Друзья, всем привет! Остались у меня после стройки вот такие замечательные палеты. На них были пеноблоки, естественно выкидывать такой материал я не собираюсь. А лучше сделаю полезную самоделку, которая нужна как в строительстве, так и в быту, например, для гаража, мастерской или на улице. В общем, заношу их в мастерскую и начинаю дербанить. Мне нужны будут доски, они здесь 80 на 25. И, кстати, неплохие бруски в этих палетах, использую куда-нибудь потом. После раздербанивания нужно вытащить все гвозди из досок. Готово. Теперь берем 4 доски и к торцовочной пиле. Выставляем на ней 15 градусов и торцуем доски под этим углом. Если нет торцовки, то можно и ножовкой отпилить. Теперь укорачиваем до 800 мм эти четыре доски и четыре другие, которые не запилены под углом. Размер 800 мм я взял для своего удобства. К этим размерам привязываться не обязательно и можно подобрать под себя. Теперь все надо скрутить и собрать. Для этого отступаем от низа произвольное расстояние и скручиваем пока на один саморез. Вверх скручиваем без отступа и тоже пока на один саморез. После выставляем диагонали и скручиваем уже намертво. На второй части делаем то же самое, но только нижнюю планку прикручиваем на то расстояние, что и на предыдущей, и плюс ширина доски. Получится две вот такие рамки, которые надо соединить петлями. Готово. Наверх прикручиваем вот такую доску. Так как у меня палец состоял из досок 80 на 25 то мне понадобилась доска шириной 100 мм, чтобы полностью перекрыть верх. Но это чисто для эстетики что ли. Да и плюс у меня было как раз таких пару кусков. Тут длину этой доски сделал 900 мм и прикрутил ее к одному краю или к одной рамке. Дело осталось за малым, надо прикрутить тросик для усиления устойчивости, ну и как страховка. Вы, думаю, уже поняли, что это получился складной строительный козлик. Мой вес в 70 кг держит спокойно, стоит устойчиво и он очень легкий. но весь потенциал раскрывается при наличии двух и более таких козликов. Расставив их на некотором расстоянии друг от друга и положив между ними доску или доски, можно в одно мгновение сделать вот такую подмость. Также удобно работать с длинной доской на таких козликах. Я много искал в интернете удачную конструкцию козликов и а остановился на этом варианте. Делается быстро и просто, пользу приносит. А что еще нужно? А на этом на сегодня все. Оставьте своих пару слов в комментариях об этой самоделке и поставьте лайк, если видео оказалось полезным для вас. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Всем спасибо за просмотр, хорошего настроения, пока-пока.